Бросьте свои твердые убеждения. Тогда вы сможете лучше наслаждаться замешательством. Пусть будет творческий хаос. В сердце нам нужен творческий хаос, чтобы рождать танцующие звезды. Другого пути нет. Если у вас есть твердые убеждения, жизнь часто будет переводить вас в замешательство. Потому что жизнь никогда не станет разделять ваших убеждений. Она все приводит в беспорядок. Она во все вмешивается и распоряжается по-своему. Она всегда играет в другую шутку. Жизнь не как гостиная, в которой можно расставить мебель, и она не сдвинется с места. Жизнь – совершенно дикое явление. Бог очень хаотичен. Бог не инженер и не архитектор, не ученый и не математик. Бог – мечтатель. И в мире мечтаний и снов – все беспорядочно смешивается. Вдруг ваш муж превращается в лошадь. Во сне вы никогда не начинаете спорить, и не говорите, как это, только что это был мой муж, а теперь он стал лошадью. Во сне вы принимаете. Происходящее не вызывает ни малейшего подозрения, потому что в сон вы не вносите убеждений. Но на его вы не сможете спокойно смотреть, как муж превращается в лошадь. А ведь он всегда превращается в лошадь. Может быть, лицо остается прежним, но энергия меняется. Тогда вы приходите в замешательство. Мне никогда не встречался человек, который был бы в замешательстве. Скорее, мне встречались люди твердых убеждений. Чем тверже убеждения, тем больше замешательства. Если вы не хотите быть в замешательстве, бросьте убеждения. Замешательство не изменится, но совершенно перестанет казаться замешательством. Это просто жизнь. Живая жизнь.